Всех приветствую на нашем канале и в продолжении серии видео о подробной технологии сварки пластика полимером мы выкладываем новое видео. В этом выпуске мы будем изготавливать и варивать отсутствующий фрагмент крепления. То есть на элементе вылома на ухо мы его изготовим и варим. Вот наша деталь и на ней выломан фрагмент крепления. Мы нашли что-то похожее, тоже из пластика АБС. Форма близкая, и сюда очень хорошо подходит. Осталось вырезать нужную часть. Вырезали деталь такой же формы, по уху с другой стороны, по целому, которая осталась. Переворачиваем зеркально его наизнанку. Все очень хорошо подходит. Осталось только варить. Фиксируем это ухо при помощи фольгированного термостойкого скотча 3М. И теперь провариваем. Данный скотч очень хорошо справился со своей задачей. и Он очень удобный в использовании. Часто его применяем. Вот ухо подварено и первоначально оно закреплено. Сейчас мы проварим ухо с обратной стороны. Мы проварили ухо с двух сторон, закрепили его. Сейчас наварим пруток, наберем массу пластика, чтобы потом выпереть фрезой нужную форму. В плоскости мы положили кронштейн на металлическую шайбу, чтобы при сварке от температуры его никуда не выгнуло, не деформировало. Мы наварили пруток, и пока он горячий, придавим его второй металлической шайбой. Примерно придадим форму нашему кронштейну. А после чего обработаем его фрезой. И вот после обработки фрезой кронштейн принял нужную нам форму. Все аккуратно и красиво, и крепко самое главное. После обработки фрезой мы перетянули ухо клеем для пластика. Его здесь опять же совсем тоненький слой будет. И уже после того, как мы обработаем этот клей, ухо уже примет свою окончательную форму. Кронштейн был обработан фрезой и подготовлен под грунт. Сейчас мы закрепим его на стойках и отправим в грунтовку. Деталь загрунтована. Сейчас обработается и пойдет в покраску. Элемент покрашен, высушен. Сейчас вынесем на улицу и более подробно рассмотрим его. Вот результат. Кронштейн получился очень качественно, я считаю. Красиво. Он точно такой же формы, как и кронштейн с забаской, который остался целый. И что самое главное, что все очень крепко. Подписывайтесь на наш канал. Будем вас рады видеть среди наших подписчиков.